первое правило. Выбирайте размешиватели по размеру стакана. Предлагайте гостям хотя бы два размера. Большой 180-миллиметровый отлично подойдет для стакана вплоть до 500 миллилитров. Вторым размером можно использовать короткие 110 миллиметров, которые подойдут для небольшого американо или эспрессо. Если же у вас в ходу средний объем напитка, наиболее удобным будет размер 140 мм, идеально подходящий для стаканов 300 или 350 мл. Выбирайте размешиватели с хорошей шлифовкой краев. Такая продукция гладкая и безопасная. Для экономии времени бариста могут использовать одноразовые размешиватели. Здесь-то и становится чрезвычайно важной толщина и прочность размешивателя. Чем длиннее размешиватель, тем толще он должен быть. Чтобы не допустить ошибок, которые будут дорого стоить вашему заведению, следуйте простым предметом правилам выбора размешивателей. Оптимальная длина под ваши напитки, обработанные края и чем больше длина размешивателя, тем толще он должен быть.